Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames, С вами я, София, и мы начинаем новую игру под названием Визаж. Вот я как раз из настроек вышла. Все настроила, постаралась графику улучшить, все насколько это только возможно, попыталась звук себе поставить все сделать. Ну не знаю, посмотрим, как все будет. Мне эту игрушку рекомендовали, я ее, соответственно, приобрела. Сказали страшная, давай жди. Я такая, ладно, сейчас зажжем. Если есть возможность попугаться, почему бы нет? Приглушенный крик. Set Square Studio какой-то представляет. Представляешь, оно представляет. Так, уже пошло револьвер. Кто-то там плачет на заднем фоне. Рука. Хорошо. Мужская рука. Взяла револьвер. Смотрит на револьвер. Так, ну чё тут намечается? Мы за маньяка будем играть? Ну чё такое? Так, а это наша ж, ж, ж, ж жертва, я так понимаю. Чё-то страшненькая у нас какая-то жертва. Что-то не так. Давай, мы с тобой, значит, зарядим пистолет, потом подойдем к ней и отпустим. Мне кажется, это план идеальный. А, чувак, давай так. Ой, их несколько! И парень? Это что, семья, что ли? Так, первый. Вот это жесть, конечно. Трое! Это типа ребенок, да, пацан? Бля, чувак, ну... А это прям совсем девочка. Ё-моё. Что началось? Теперь сам, да? То есть это отец семейства, я так понимаю. Застрелил всю свою семью и сам застрелился. Замечательное. Отличное начало. <кхе> Грустные истории. Прям все предвещает. Так. Мы проснулись в луже крови. И отряхнулись. Это, это уже хороший знак. Или еще. А, это мы пошли. Я подумала, мы отряхнулись. Я думаю, ну ничего себе, очень чисто плотный. Так, сейчас нам, я так понимаю, будут рассказываться, какого все-таки хрена. Ой, привет. Что тут вообще случилось? Ух ты, там что-то происходит. Какой-то движняк! Зал прогресса. Этот зал своего рода выставочная витрина предметов, символизирующих ключевые этапы игрового процесса. Предметы будут попадать вам в руки разными способами, включая завершение главы. По мере нахождения этих предметов они будут автоматически появляться в зале прогресса. Та -та -та -та. Так, это наш зал прогресса. То есть вот тут вот, вот везде всякое... Это что? Сюда можно поставить свечи. Кстати. Здравствуйте, еще раз. Тут это какой-то шкаф, но он не открывается, то есть с ним никак взаимодействовать нельзя. По крайней мере у меня ничего не вылезло а, взаимодействовать. Это похоже на некую подставку под что-то, на ней ничего нет. А вот подставка и еще вот тут вот три подставки. Так, нам как минимум нужно четыре предмета уже. Так, наверное, еще какая-то картина нужна, да? Картина, свечи, какие-то предметы. Ну ладно. Хорошо. Свет включается. Да ты что? Это дергается? Не дергается. Ну свет включается. Свет включается, свет выключается. Оста остановишься? Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Ладно, сюда постав... Сюда можно ставить свечи. Отлично. Отлично. Ну изучение игры уже пошло. Блять. Я аж дернулась. Сейчас иду! Алло! Здравствуйте, Дуэйн, это Роуз, ваша соседка. Я понимаю, что уже поздно, и знаю, что нередко волнуюсь из-за сучих мелочей. Прошу прощения, но мне немного не по себе. Почти три недели я не видела, чтобы вы выходили из дому. Все в порядке? Не могли бы вы перезвонить просто чтобы сказать, что все в порядке? Ну все, до свидания. Да не переживай, мы мертвые валяемся в подвале, все в порядке. О. Так. А это что? Это вентиляторы, да? Так, сюда можно свечи ставить уже, вижу. Книжка как... О, шкафы открываются. Ах ты, ⁇ пта! еще и так можно, мать моя женщина, ой, а, удерживать, захватить, вот, вот, вот пошло, поехало, ну давай, открываются дверки, шкаф, Смотрим, что это что такое, это чай что ли, ёма, Бан баночки с чаем, мне кажется, такое есть везде, в в... а мы можем вот так вот взять, переносить Подождите, я не успела посмотреть, на, на, на что нажать, чтобы вертеть. а, -а удерживать. Окей, okay, хорошо. А бросить как? Изучить, правое удержить, изучить. Спасибо, спасибо. Левое изучить и правое изучить. А бросить ты как? Алло. а а, -а, -а. Это через F взаимодействие. То есть ты берешь такашку и нажимаешь на е, e, держишь и можешь его. Ах, -а -а, хера себе! Господи, как это сложно! Как это сложно! Вот это управление. Супер. То есть ты удерживаешь е. E, и только тогда ты можешь там нажать на кнопку мыши, чтобы там осмотреть, к примеру. Тут, тут... Так, захватываем, открываем. Я-то пытаюсь за ручку ухватиться-то. Захватываем, открываем. А тут, оказывается, это не надо. Так, опять книжки. Кому интересно... Так, это черное дерево, это я уже могу перевести. Аутофама, uh, что-то там uh, про оружие. Черное дерево опять. А, сны. Какие-то там что-то с, с, с, с херня какой-то связано. Окей. Вот тут какие-то игрушечки, зверюшечки какие-то непонятные. Ну ладно, пойдем дальше. Следующий шкаф опять. Вот а, сны. И, и, и, а, сны о рыбах. А, мечты о рыбах, господи. Мечта рыбака, наверное. Вот, это я смогла перевести. О, мы можем что-то осмотреть. Давай, осматриваем. Это мишка. Это птичка. А мы не можем никуда Это с собой взять еще одна птичка. А, вот большая птичка. Птичка поменьше, маленькая птичка и медведь. Это, типа, символ нашей семьи, что ли, я не знаю? Ну, я... Чист, чисто по логике, то есть... Папа... Типа, папа медведь, все остальные птички. Так, банки. Так, подожди. Какой там кнопка? А! Как же это сложно! Господи, ты вот сто, я, я себя ощущаю пианистом. Блин, как тебя бросить-то? А, Это ужас какой-то. Прикольные часы. Смотрите, какие. Котик. Сколько сейчас времени? А, 3,30 с чем-то. Статуэтка. Кстати, он, он что-то сам берет. А что-то прям нужно через сто пятьсот клавиш подбирать и осматривать подождите я одно не посмотрела. все ничего нету ладно хорошо четыре птички у нас тут четыре сумасшедшие птички так что дальше фотография маленький ребенок там это путешествие какое-то наверное да так мы можем открывать причем открывает он благо без движения мыши просто нажимаешь и оно подвигается. не открывается Ладно, пошли дальше. Так, мы включаем свет. Нет, мы его выключаем. А вот это что не работает? Это, э, это действие в данном момент недоступно, -мо. не Даже так. Заперто вам понадобится ключ, с прикрепленным к нему зеркальцем. Я причем краем глаза просто что-то заметила, так вот. Мимо проходил, показал, что тут что-то есть, просто повернулся и нажал. А тут, оказывается, даже что-то и есть, действительно. А, психическая стабильность. Психическая стабильность вашего персонажа влияет на ход игры. А, так долгое нахождение в темноте может снизить вашу психическую стабильность и повлечь с собой иные последствия. Психическая стабильность персонажа отображается в виде пиктограммы мозга в нижнем левом углу экрана. Если вы отчетливо видите изображение мозга, значит ваша психика... Психическая стабильность на критическом низком уровне. И с вами может произойти нечто страшное. Пиктограмма с красного облака появляется, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, также ведущей к снижению вашей психической стабильности. Во как! То есть, ну мозг пока не видно, <с> мозг пока не выпирает, это, наверное, хорошо, да? Свет не включается нигде? А! О! Господи, это меня сейчас напугало, на самом деле. Вот это сейчас было неприятно. Так, Ну вот а, Паранормальные явления Паранормальные явления происходят произвольным образом на протяжении всей игры Вау, рандом Научитесь распознавать паранормальные явления так как они могут замедлить ваш прогресс и катастрофически понизить вашу психическую стабильность Состояние психики вашего персонажа влияет в свою очередь на количество паранормальных явлений Но Я сейчас в нормальном состоянии У меня мозг ничего не, это, не отъехал Отличного утра всем жителям замечательного города Риверсдейла какого-то. Погода сегодня будет просто изумительный. Соль термометра не опустится ниже 77 градусов по Фаренгейт, День они обещает быть каким-то там. Доставайте солнцезащитный крем от полотенце и бла-бла-бла-бла. Возьмите выходной и покажите своим близким, как сильно вы их любите, проведя чудесный день с ними. И теперь о другом. Сегодня у нас в студии специальный гость, мы собираемся отлично провести с ним время. Его зовут Дуэйн Андерсон, семейный. бля бла-бла. Это, наверное, семейный психолог имеется в виду, да? Так, фоточки, подожди... Подо, подожди ты. Реверс, реверсия началась. А это же... это прямо вот реальная, реальная фотография. Это типа их семья, я так понимаю, да? Ну да. Так, это я взять не могу. Оно просто какое-то... А я тут... Подожди, а мы же отсюда... Нет? Или да? А, нет, это вот... Это другое. Так, запер. Вам понадобится ключ в подвал. Замечательно. Взяв этот предмет, вы начинаете новую главу. Вы не сможете перейти к любой... ...другой главе, пока не завершите эту. Взять предмет? Не-не-не, стой, стой, стой! Я еще не все осмотрела, подожди. Заблокировано. И выйти мы тоже не можем. Первая реакция. Получен достижение. Так, открываем, открываем. Первая реакция убежать. Это где? Ой, у меня мозг начинает просвечивать. Как бы это странно сейчас не звучало. Тихо. Тихо, ты нервируешь мой мозг. Отстань. Мой персонаж начинает находиться в стрессе. Так, у нас две комнаты есть которым нужны зеркальца. Так, это что? Предметы. Так, вот так, так. тап Открыть инвентарь. Существует два типа предметов Ключевые и динамические. Динамические предметы хранятся по мере возможности в вашем динамическом инвентаре. Все они, как правило, одноразового использования. Ключевые предметы играют важную роль в игровом процессе и хранятся в вашем ключевом инвентаре. Ключевом, ключевом. А, вы нашли записку? А, а я могу посмотреть? Эй, алло, стой, подожди. Вот она. А это ключевой предмет. Изучить. А перевести можно, пожалуйста. Так. А, вот, прочитать. Ищешь ключи от гаража? Проверь карманы джинсов, приготовленных в стирку. Обычно он там. Поблагодаришь меня позже. Опа! А вот и ключи от гаража. Так, э, приготовленных в стирку. В джинсах. Ключи от гаража. В стирку. Так, тут тухли чьи-то. Сюда можно свечку поставить. А, тут свет сжигает. Так, стирка. Блин, это... Этот кот, он ужасен. Вот сейчас он ужасен. Он просто отвратителен, мне кажется. О, еще какой-то ключ. Смотрите-ка. Взяв этот предмет, вы начали... Да ты что? Подожди, отменись. Этот предмет переносит на другую голову. Этот предмет переносит на другую главу. Алло. Воу-воу-воу. Погодите. Так, мне нужны джинсы. Вообще игра нагнетает, скажу я вам, так? Так, где джинсы? Это у нас, получается, приготовленные в стирку. Так, открываем раз. Тут ничего нет приготовленного в стирку? Это что? Ну, какой-то кремик. Да? Да? Да? Я так понимаю, это ибо Зашибись! Паста дентал. Е-мое. Так, а где? Где мои джинсы? Так, и еще таблетосы. Таблетки помогают восстановить психическую, стаб... а, психическую стабильность вашего персонажа. Они критически важны для вашего выживания. Когда ваша психическая стабильность достигает критического низкого уровня, восстановить его можно только с их помощью. У меня в руках таблетки теперь. Можно у тебя как-нибудь, я не знаю, в инвентарь убрать, пожалуйста, пожалуйста. Понятно. Ладно, ходим с таблетками. Так, тут царапанализер. Подожди, дайте я закроюсь. Ты чё? да за зачем? Ты что делаешь, дебил? Удерживать, захватить, да да. Таблетки можно как-то убрать, я не знаю. Левую уро уронить, правую бросить. Ну, ладно, это что такое? А, это это самое. Хорошо. Это что? Тоже куча всякой херни. Так, одеколон. Где вещи? Где мои джинсы, приготовленные в стирку? Да е Ой. А! а где тут что? Ой! хе За прекрасно. Так, подождите мне тут это пугать меня. Подождите. Ну, молодцы, молодцы, хорошо идет, мне нравится. Прям так держит, держит. А, на себя. О! Так. А где тут что включается? Так, ну вообще стрёмненько. Хочу я вам сказать. Ладошки у меня потели. Что-нибудь работает? Так, тут можно свечки поставить. Где джинсы? Не понимаю. Не могу найти. Хочу джинсы. Нагретай, пипец, на самом деле. А тут... Но вообще они должны быть приготовлены в стирку. Тут тоже ничего нету. А, вот тут, вот, может быть. Это же, получается, для... Ну и... Я так понимаю, чем дольше ты задерживаешься на каком-то одном моменте... Сделай, пожалуйста. Тем больше у тебя будет всякой херни происходить в этом месте. Правильно. Что-то мы тут изучаем. Прочитать. Наши авторы. Отлично. Э -э вот так вот. Это что, полночь? Пока часы 12 Пью пьют. Пьют, бьют. Где джинсы, приготовленные в стирку? Я найти их не могу. Я не понимаю, где они. Сейчас я на цвету постою, он отдохнет чуть-чуть. И, Блин, я тут ни хрена не вижу. А? На меня что-то дыхнуло, дыхнуло что-то. Что а, мозг проявляется, мозг проявляется. Подожди, у меня мозг проявляется. давай сейчас, подожди В смысле бросить? А, принять Подожди Подождите, я еще не успела разобраться, вы меня уже пугаете Я джинс не могу найти А стиралка где? А мы вон там вот были, кстати? Так, психическая стабильность, держись О, видишь, сразу полегчало. О, свет включила. Так, джинсы, джинсы, джинсы, джинсы, джинсы, джинсы. Мне нужны джинсы. Так, перешли в другую комнату, ищем джинсы. К чему, но пипец. А как у меня, а почему у меня таблетки в другой руке? Э, а выпить я их теперь чё? Что? А! Вот все, я глотанул таблетки. все отстаньте от меня. О, зажигалочка. Зажигалка используется как небольшой источник света во время ваших передвижений по дому. И их хватает только на ограниченное время. Они не могут нейтрализовать стрессовые воздействия на психику. Нахождение в, темной... в темноте с горящей зажигалкой будет понижать психическую стабильность вашего персонажа. Зажигалками можно также зажигать свечи. Прикольно, но у меня ни одной свечки нет. В смысле? Сменить руку? Нормально. О, таблетосы. Таблитосы. Что, ты наконец-таки все-таки начал таблетосы это самое С себе в карман класть? Неужто? дошло. Так, это сейчас что было? Ты что подпрыгнул? Тебя кто-то пнул? Так, еще и призраки пинаются, ну охренеть, ну как вот так вот можно? А? Ты что взял? А, а как убрать? Стоп, я не хочу ничего ронять. Что за управление, ёбай? Кто придумал это? Кто придумал это гребаное управление? Так, это динамический предмет, это, конечно, все прикольно, а можно как-нибудь? Как-нибудь убрать. Подождите. Эф, бросить? Изучить? Что? Подожди. Уронить. Берем. Удерживать, использовать. Нахрена мне? Я вот... Я что-то там подобрала. Я хотела вообще это смотреть. Подожди, давай. Матрешка. Я, походу, нашла какой-то предмет. Это, конечно. Так, задвинься тогда, пожалуйста, обратно. Ты выдвинешься или зад, задвинешься? Я уж не знаю. Управление тут вообще... Ааа! Я... -а -а. я не... Пон... Да! Закрой! Прекрати, что ты делаешь. Не надо! Сумочка! Надо же, я могу все таки осматривать. Так, что я могу с этой сумочкой сделать? Пока ничего, окей. Я хочу найти джинсы, которые я приготовил... Так, подожди, подожди. Над ней ничего. Я, которые я приготовил в стирку. Дайте мне штаны в стирку, пожалуйста. Алкашка. Развелось, алкашей, понимаешь ли? Понимаешь ли? А может быть тут? Ты в какую сторону? а а Ну тут свято должно... Должен отрубиться свет. Или что-то должно произойти? А, вот, я вижу. Оп. Простите! Я как бы смотрю тут, понимаете ли. Выключают они мне свет. Джон и я. На... На это самое. На, на, на картинке вот тут вот. Что у нас дальше? Господи. Я в поисках джинс. Где мои джинсы? Дай-ка твою мать за... Да... Так, а это что за комната? Ой, нихера не понял. Ух ты, сейф! Так, ключа нет. А, вот. Закрой, пожалуйста. Так. Нужно хоть что... Это что? Это кровь? Сел и зажег. Ты... ты реально сел? Ну ничего себе ты. Нормальный чувак. Вокруг появля... происходит какая-то херота. Он такой прошел. О, стул, надо сесть. А мы нашли ключ с электрическим символом. Что-то находим. Я, конечно... Поздравляю нас. Ну, мать вашу, где мои джинсы? А? Приготовлены в стирку. Чтобы я могла достать оттуда. Не открывается? Нет. У меня нет ключа, который... Мы... Блин, а, а чё такой дом Во вообще какой-то запутанный? Я уже как-то в нем и потерялась несколько раз. Так, а туда? Во. Еще одна какая-то матрешка. С черными глазами. У -у -у -у -у. А мы вот на это будем смотреть. Она симпатичнее будет. Во. Похоже, все работает исправно. Я взять хочу. Вс, отстань, вс. Тогда не будем брать. Вс, хватит. Я не знаю, как вот как мне с этим управлением разобраться. Как это вот убирать-доставать? Я хожу, блин, в одной руке, блин, таблетки, в одной руке, в другой руке, блин, зажигалка. Прям гроза, я не знаю, вс всех этих э, привидений. Пойтесь меня, мать вашу. У меня есть таблетки и зажигалка. Я до сих пор. Я не нашла джинс. Ну, мне как бы дали намек, о том, что джинсы. Ищи джинсы, смотри джинсы. Нету нигде, ничего, я не знаю. Вот ванная, обычно откройся. Какой хер закрылась? А что это? А, это таблютусы какие-то. Воду я открыть не могу, если что. Поплескаться тоже, наверное. Так, а вот это я смотрела. Шкафчик этот. Что-то я не помню. Может мне там, я не знаю, какие-нибудь спички дадут? Так, тут я тоже была. Да прекрати ты. Ну, это было, да, неожиданно, резко. Где-то внутри себя я все таки шуганулась слегка. А-а-а. Да что то как-то нет. Открой. В общем, непонятно, в какую дверь... В какую сторону дверь открывается. Сюда или туда? Так, я, короче, я не знаю, мне я нашла ключ с, с электрическим этим самым это ключ чего от дома ключ от подвала угу. тут тоже я не могу открыть дверь эту тоже не могу открыть правильно Ключ от гаража. Ну, блин, он в кармане джинс. Э, Которые приготовлены для этого самого, для стирки. Я была в ванной. Я, может быть, да, слепая все это дело просмотрела, проглядела, что-то не увидела. Я это ж не знаю. Я как бы все логичные места, где могли бы быть эти несчастные джинсы со всей этой хернёй, ну, обошла. А, о! Так, ключ от гаража. Так, надеюсь, мы какие-нибудь предметы подобрали? Что-нибудь? Нет, ни хрена. Ну, там, видимо, вот сейчас вот выбор. Либо ты берешь ключ, либо вот эту вот... А, штуку. Я просто не знаю, как она называется. Не помню. Костыль, во! А! А я могу позвонить? Попросить, чтобы мне подсказали. Ваши руки заняты. Замечательно, а как их освободить? Как их? Я вообще, я не понимаю. Что ты от меня хочешь? Так, подождите, сейчас. Надо посмотреть управление. А, о. Представить, сменить руку, открыть инвентарь. Че? А. А я вот так могу. Так вот. А, открыть инвентарь, быстрое сохранение, взаимодействовать, бросить, изучить, использовать. Базовые... Спасибо большое. Базовые команды. Можно как-нибудь, я не знаю, это вот, вот, вот, вот. А! А нет, все нормально А где? Что? Ах ты ж ёптыж! Ах ты ж ёптыж! Чем мне понадобится кружка реально? Так, погнали. Мы никому не, не это самое не можем позвонить? Так, ну зажигалку я возьму. Так, ну, пускай будет. Потому что в любой момент может выключиться свет. Пипец кошара, блин. Так вроде смотришь, ха-ха, хихи, вроде бы детская игрушка издалека смотришь, думаешь, ебать чучело. Чучело настенная. Чучело Зачем ты меня просто вот доводишь на истерики тут? Я не понимаю. Мне нужны эти грёбаные джинсы, которые мне приготовили для... Которые приготовлены для стирки. Правильно? Правильно. Где могут быть джинсы, приготовленные для стирки? Они могут быть в Ванной? Закрой, пожалуйста Они могут быть либо в ванной Ну, по логике Вот в этой вот корзинке Да, блядь, ты Ты когда успел так растолстить, что Он не проходит А! А! А, господи, вот тут свет включается так, это, наверное, комната сына. Это, конечно, все супер. А где у сына это самое? Ау, а, это, а у него не открывается. А где у сына-то свет включается? А, вот он. Да? Нет? Так, это комната сына. Хорошо. Хорошо. Значит, это, скорее всего, его ванна. Это комната дочери, получается, да? Хорошо. Это комната дочери. Так, комната дочери. Это у нас что? Это наш кабинет. Наш кабинет, наш кабинет. Хорошо. Наш кабинет. А тут что? А тут наша спальня. Хорошо. Если нету вещей э, в этом самом... В ванной, если нет моих джинс в ванной, значит, скорее всего, они должны быть где-то здесь. Приготовлены для стирки. Логично? Логично. Вот тут вот, к примеру. Блять. Это же ведь корзинка для вещей. <смех> Где мои джинсы, женщина? <смех> Куда ты их делала? Скажи мне, пожалуйста. <смех> Где мои приготовленные к стирке джинсы? Это что, потайная комната к дочке, что ли? Вот так вот. У них совместный самый чулан, шкаф. Или как это называется? Да прекрати ты там пищать, визжать. Так, таблетки, таблетки Капец, капец, капец Где, мать вашу, мои джинсы? Они должны быть здесь Вот здесь вот Ну, по логике-то Не, ну серьезно На кровати ничего нету В ванной ничего нету Здесь ничего нету Где мои джинсы? Может быть, они на мне? Ты можешь как-то в карманы там залезть? Эй, нет, это... Я просто не понимаю. Я не понимаю. Где мои джинсы? Твою же мать. Твою же мать! Ну-ка, а давайте-ка я... Знаете, что сделала? сделаю? Сколько времени прошло? Нормально. Я загуглю, короче, сейчас. Я просто возьму и в наглую загуглю. Да, да, да, да, да, да. О, тут оказывается, взяв этот предмет, вычтая новую главу, пока не взяв этот предмет, вы не начнете новую главу, вы не сможете перейти к любой другой главе, пока не завершите эту игру, взять примет. А вот сейчас я пойду гуглить, подождите, подождите, джинсы, джинсы. Ну-ка, это сейчас кое то интересно стало, кстати. Тут пишут о том, что в игре может быть ошибка. Сейчас Проверим. Там, типа, вниз в прихожую. Там, где у нас.. Короче, смотрите, у нас тут где-то же взорвалась лампочка. Вот эта вот, да, у нас лампочка взорвалась. Где-то. А, во! Во! Лампочки можно использовать, чтобы починить сломанные светильники и лампы. Во. Во! Да прекрати ты! Подождите, надо его выключить. Не нервируй. Не, не, не нервируй меня, Вася. Вася. Давай. А, начинающий электрик доступно достижение. Тут что-то, короче, чтобы получить ключ от гаража, тут какой-то это самый вот Прям-прям-прям. Прям-прям-прям-прям-прям-прям. прикреплено к нему зеркальцем. Так. А, будет, так. Сейчас. Так, вверх. Смотрите. Тут пишут типа вверх. В спальню направо. Это же ведь сюда? Есть встроенный шкаф-стену. Вот этот вот, да? Он? Ну это же ведь получается... А, вот этот? Под... Стоп, подождите, а! А, вот этот! Не понял. Поднимайся, подойдите в спальню справа, предварительно смените... А, снять рисунок панды, господи. Это вот этот вот. Типа мне предлагают отсюда начать. Ладно, ладно, ладно. Все, дальше сами. Короче, пока что ничего взять нельзя. Я вообще хотела взять ключ сначала, а не панду. А, ну скорее всего, кстати, на это и рассчитано. На это и рассчитано, мне кажется. Один из приколов. Давайте все-таки, да, панду возьмем. Да. Потому что... Ну, сука, это панда! Мать вашу! Вы нашли И рисунок, изображающий панту. Спасибо, она в двери! Этот рисунок, он в двери! Так, ну давай, сохраняем. Глава Люси! Вероломный друг! Что бы это ни значило, я не знаю, короче. Короче, не знаю. Я не Так, шкаф. Это вот сюда. Так, я что-то не поняла. Так, ну это на самом деле очень интересная тема. Ладно, давай вот так вот. Да открой, пожалуйста. Открой. Чего-то я не понимаю. Вот тут вот надо взаимодействовать. Я просто все еще про ключи от гаража смотрю. Или, может, вот здесь. вот. Что-то я слегка не, не въехала. Да? Зайчик, что с тобой? Тебе плохо? Иди отдохни. Господи, бед бедная психика, ребенку. Вот еще один розовый такой же заяц, да? Майя! про собачку какую-то, как мне кажется, да? Панда! Ну что опять началось? А, вот! Неужто? Нет, больше не стучит мне. Ну и ладно, я пошла. Не хочешь перестукиваться? Ну и не очень-то и хотелось. Блять, игрушка стрёмная. Пипец. Отвратительно. Так, нет, нам не сюда. Сюда, сюда! Идем. Так. А по идее... О! Мишка. Яйка. Мишка. Так, кто тебя трогал? Скажи мне, пожалуйста. Давайте мы вот сейчас вот... Заставим мыть руки. Сейчас мы его, по руки ему. Заставим его постирать кролика. На... А, это сохранение было? О, дверь открылась. Вс, а дальше я не знаю, что будет. Без понятия. Абсолютно не знаю. Абсолютно. О, а та самая кружка, да? Так. Так, подожди, как тебя? Да! -А -А -А -А! все Может, ужасно. Уронить, бросить, господи. Это свечка. Свечка! Свечи это стационарный источник цвета, который может зажечь зажигалкой, если вы пытаетесь двигаться со свечой в руке, она погасит. Свечи горят достаточно долго, освещая локацию и помогая повысить психическую стабильность вашего персонажа. Так, я... Да подождите вы, я со свечкой еще не разобралась, у меня уже тут это что-то устраиваете? Подождите, чем мне с ней делать? Я могу ее куда-то убрать? Сюда. Опа, дебильная. О, ключ, ключ, нашли ключ с биркой подвал. Огонь, огонь. Так, ну это наша свадьба, да-да-да, вот такая вот у меня жена. Ну, хорошая такая. Прям ми-ми-ми. Э -э -э -э -э, Иисус! Что, не включается больше, все? Так, давай-ка себя включим, а то вдруг ты распихуешь еще у меня. Начнется какая-нибудь жесть. Спасибо. О, а это где? Где-то тут недалеко, кстати. Так, ты пока гори, пожалуйста. У нас с призраками нужно налаживать отношения. Не надо с ними ругаться, надо с ними как-то это самое. Налаживать отношения... Пытаться дружить. Я не думаю, что они вот... А что закрыто? Ладно, пошли туда. Нам туда телек показывает Или куда? Я, я, я просто не понимаю, что это за комната. Где-то граммофон. Граммофон какой-то. А где у нас граммофон есть? Где-то есть. Так, радио. Shut up, please. Клю... А у меня есть ключи от подвала? Подожди. А подожди, а какие ключи у меня есть? Подожди. Да ты что? Да ты что? Ш... Вот так вот еще и ключами пользоваться надо. Вот... Опа. Еще одна зажигалка. Нет! Я буду стрелять с двух рук, ё-моё. Теперь мне вообще ничего не страшно. Сейчас так, Хоть. Хоть. Вот так вот. Вот так вот. Оп, оп, оп. С двух рук, мать его. Никакие призраки мне не страшно. Сколько времени? Нормального времени пока. Ну, нет, уже пора заканчивать, на самом деле. Уже по-хорошему надо заканчивать. Ты зачем его берешь? Скажи мне, пожалуйста. Подожди, подожди. Э, как тебя бросить? Подожди. Э, уронить? Уронить, бросить? Это -то есть какая-то принципиальная разница? Я не понимаю. Пацан, ну ты куда? Возьми, пожалуйста. Вот, вот так вот. Я чувствую себя в безопасности. Я чувствую, что вот все хорошо. Я чувствую себя сильным и независимым. С двумя зажигалками. А? По-моему, прекрасно. Там свет выключится, а у меня две зажигалки вместо одной. А? Как тебе такое призрак? Скажи-ка мне! Как тебе такое? Но у меня есть целая одна свечка. Ключит подвал. Есть у меня ключ от подвал. Вот он. Не поняла. Ага. А, может быть, в подвале джинсы, кстати. Кстати. Может быть, какая-нибудь там стиральная машинка у них есть. Я сейчас я просто изучу кухню. Потому что это пипец, тут столько дверей, тут столько комнат. Я не понимаю, как они тут сами не блуждают изо дня в день. Блин, мне показалось, что это свечка. Вообще не понимаю. Нет, у меня психика пока нормальная. Ну, ничего бы она не была нормальной. У с за двумя сжигалками хожу гуляют тут. А, -а, а, ну ладно, тут ничего нету. Какие-то призраки, всякая-то херня, шелупонь какая-то. Темная комната, посмотрите на них. Смотри, раз. Смотри, два. Вот и все, светло как днем. Так, да, кстати, а вот тут вот, вот, джинсы мои приготовленные. Приготовленные мои джинсы. Открой, пожалуйста, я тебя очень прошу И вот это вот Блин, надо заканчивать, надо заканчивать Я что-то так втянулась, я уже с двумя зажигалками Я уже такая счастливая Так, тут ничего нет. Ну ладно, ну ладно Ладно В смысле? Где моя зажигалка? Все? А, нет, господи, я уж испугалась что у меня одна зажигалка пропала. Думаю, блин, а я так это расходовал их бездумно. Ладно, одну и вторую потушили. Потушили. Да все супер. все супер, ладно, давайте мы на этом моменте. Три-три-три, смотрите, везде. Три-три-три-три-три-три. Три-три-три-три-три. три А, значит, на тех часах тоже 3.33. Если вдруг что... Да. А -а -а! Как, как тебя там? Все, я ничего не трогаю Так, все Спасибо большое за то, что были со мной За то, что смотрели меня Оставляйте свои комменты. Сейчас, подождите, давайте вот мы так вот мы сохраним игру На всякий случай, да Uh, спасибо за то, что смотрели меня За то, что были со мной Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на канал в конце, конце концов И всем до встречи в следующих сериях Всем спасибо, всем пока-пока